Короче, рассказываю историю, что, что, что произошло вот в ближайший час. Я сидел на ТП и листал просто Авики. Я смотрел, сколько стоит мой авик, только качеством выше. То есть после полевых. И случайно натыкаюсь на, на, на типа на АВП с котовицей 2014. LGB Esports. Uh, у меня теперь в голове дилемма. То ли я дебил, то ли я гений. То, что я нашел его за довольно-таки дешевую стоимость. Потому что, как я знаю, катавицы 2014, они стоят всегда дешево. И из-за того, что они стоят дешево, я могу, в принципе, ее продать за 20-30 тысяч. Но ну, мне так кажется. Если я не прав, то можете, в принципе, сказать что-нибудь в комментариях там или как-нибудь.